Маршрут круиза говорит сам за себя. И это 10 дней. С учетом остановки в Сингапуре до круиза получится честные две недели отпуска. В круизе две остановки во Вьетнаме. Это курортный и немного говорящий по-русски ничанг и экономическая столица страны Сайгон, он же Хошимин. Полноценная стоянка в Таиланде позволит увидеть дворцы и храмы Бангкока, возможно и Аютайи, а на ночь вас ждет безбашенная Паттайя и Уокинг-стрит. Главное добраться до порта к часу дня. Вишенка на торте в круизе на следующий же день после отправления станет остров Бинтан, прекрасный способ отвлечься от цивилизации с ее сингапурскими достижениями. Для этого путешествия вам потребуется оформить визу в Сингапур примерно за месяц до старта круиза. Безвизовый транзит не сработает. Возможно отказы одиноким женщинам до 40 лет, поэтому путешествуйте парами или семьей. Индонезийский штамп ставится на въезде, можно подготовить фото заранее. Желаем потрясающего круиза и отличного отдыха!